Это уже не друзья называется. Хоть бы один приехал. Можно понять рабочий день все-таки? Не да, я все понимаю. Да позвонить можно было? Я думаю, еще позвонят. я думаю, совесть надо иметь. В конце концов, благодаря кому у них это работа? Ну, ты вставать будешь? Или день рождения хочешь проспать? Встаем. Хозяйка, конечно, не очень, но, по-моему, получилось отлично. По-моему, симпатичный. Можно? Нужно. Так. Открывай. Давай. А где что? Я же сказала хозяйка, я не очень. Ну, папа вспомнил. Папе привет. Привет, пап. Ну шо, Вася, я тебя поздравляю. Я тебя, пап, поздравляю с днем рождения твоего сына. Я доигрался. Ты видел, что это в стране творится? Беспредел. Пап, я не знаю, в какой ты стране. А в моей стране все хорошо. Красиво. Свежий воздух. Природа. Кто не будь идиотом? Включи телевизор, телепь. По всем каналам Лебединое озеро крутят. Пап, может, у Чайковского тоже сегодня день рождения. Ты знаешь, когда последний раз лебединое крутили? Когда Горбачева турнули. И это ни на какие мысли не наводит. Пап, не говори, ерунды. Все, пока, целую. Вася! Ванита Апанова, обращаюсь к вам в ответственный для судеб Украины и всего мирового сообщества момент. Наша страна ступила на путь реформ и на этом пути достигла кризиса, который мы, как люди, неравнодушны к судьбе страны не можем допустить. Что это? Указом правительства Без понятия. в связи с невозможностью Василием Петровичем Голобородько исполнять обязанности президента Украины. Теперь ясно, почему никто не приехал. Обязанности Президента временно переходят до Державного комитету с Это бред какой-то. Это не бред. Это переворот. Все территории страны объявлено чрезвычайное положение. Я прошу всех сохранять спокойствие. Ситуация под контролем. Я даже не знаю, кому звонить. Кому звонить? Надо бежать. Куда бежать, Ань? От кого? Они тебя убьют. Кто убьет? Мика? Я разберусь. Я с тобой. Оставайся здесь. Мика, что происходит? Господин Президент, вы арестованы.